Расскажи, как название тор появилось? Как да, меня называется? на самом деле последние 10 лет не покидает оранжевый цвет. Когда придумали проект, нужно было придумать название. Рабочее название проекта было «Смарт-касса». В какой-то момент мы поняли, что если мы останемся брендом смарт-касса, мы на всю жизнь останемся просто кассой. Сделать бренд легко, но взять под него домен, максимум 6 букв, чтобы это хотя бы было .ru, очень сложно. А мы объявили конкурс внутри компании на лучшее название. Принесли три названия, победили. Киберум, третье не помню, и Эватор. Я тоже удивился, что такое а там внизу написано «Эволюция торговли». Мы несем эволюцию в торговле, О, и бренд как раз это очень правильное позиционирование компании. Вот она, эволюция торговли в маленькой коробке. Мы поняли, что есть основные три модели. Есть «семерка», есть «десятка», есть версия 7.2, да? Да, еще есть «пятерка». Стоимость этих трех. Флагманская наша модель. Мы сейчас изменили цены, чтобы сейчас начинается вторая волна реформы, 54 ФЗ. Все, кто купит кассу до 1 июля 2018 года, предприниматели, которые занимаются торговлей, государство вернет им 18 тысяч. Поэтому мы изменили цены, сделали 17 900 предприниматель покупает, платит деньги, ставит кассу на учет, подает э, декларацию и ему с э, налогов эту историю компенсирует. 73 990 это уже история, если 7.2 работает от, от розетки, то, то 7.3 работает на аккумуляторах, можно на любой выездной торговле торговать. И десятка, это сейчас хит-продаж 34-990 для хорики, для ресторанов, где нужны большие интерфейсы со столами, с э, стульями, с э, работой официантов, очень пожалуйста Легко можно брать э, лидеров рынка по софту Айка, Эркипер, Квикрест, устанавливать софт и работать с ресторанным софтом удаленно без проблем. Потому что очень хорошая история получилась. Мы когда пришли в ресторанный бизнес, там давно присутствуют лидеры рынка. И большие постсистемы были. А если я ресторан открываю, к примеру, э, маленький продуктовый магазин, я хочу в Беке иметь один учет в бэке, как по ресторану, так и, ну, у меня же единый бизнес. Да. Я беру себе 7.3, подключаю к АИКА, и ты в онлайне смотришь все свои данные и управляешь своим бизнесом. Поэтому покупайте. Самое главное, успеть до 1 июля купить за 18 тысяч, за 17 990. В чем коммерческая составляющая этого проекта? С чего зарабатываете бабло? Семнадцатый 17 17-й год мы вышли чуть больше, чем ноль. В том году продали больше, чем 150 тысяч устройств. Бизнес-модель очень простая. Сейчас до момента... Когда рынок меняется, меняется устройство, мы на терминалах ну, практически себе ничего не оставляем, только покрывать косты на производство. Основная важная составляющая экосистемы – это наш магазин приложений, где конечные клиенты покупают всевозможные сервисы из магазина, которые нужны для его. Кто-то кому-то нужна интеграция с 1С, кто-то покупает программу для учета «Мой склад». В рестораны покупают сейчас кафешки, покупают терминал «Десятка», устанавливают таких лидеров рынка, как «Айка» и и мы получаем с этого деньги. Основной доход и выручку сейчас компании дают сервисы. То есть задача сейчас в ближайшее время продать как можно больше жилья, чтобы... Во время перемены и эволюции очень важно взять долю рынка и зайти на каждую торговую точку, чтобы везде были ваторы, все подключено к единой сети, и параллельно разрабатывать, строить экосистему и давать сервисы, которые нужны реально предпринимать